Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас комплектующие, запчасти и различные аксессуары для мотобуксировщиков. Отправляем почту России. Лобовые стекла у нас есть на отгрузке. ПНД ящики в багажный отсек. Подвески. Различная мелочевка, которая помещается в пакете. Необходимый товар можете заказать на нашем сайте booksclub.ru либо в группе ВКонтакте. Мотобуксировщики железная собака. Всем спасибо за просмотр. Пока.